Так, всем привет, друзья. Сегодня хочу продемонстрировать небольшой анонсик об охоте на Соболя. Вот, попалась небольшая соечка в капканчик. Мы приехали на Буране с товарищем. Соек очень много попадается, регулярно попадаются, кстати. И это очень плохо. Они попадаются вот прямо вот, живые остаются, приходится их добивать. А чем плохо, что они попадаются, так это капкана закрывают. И Соболь, если бы даже подошел, он бы уже не попался. Ну, как-то так, друзья. Вот сейчас, видите, наблюдаете снизу перо, рябчик набросанный. И, в общем-то, э -э, висела там крылышко или голова, не помню. Вот эта вот э -э, соечка все расклевала. Ну, как бы приманочку и сама попалась в капкан. Вот, друзья. Сейчас напарник ее добивает и будем вешать ее же. На этот капкан. Вот. Уже добил. Как бы это кадры не очень-то хорошие. Если вы успели заметить. Вот здесь вот внизу. Есть, короче, бутылочка полторашечка. В ней, короче, настоечка змеиная. Короче, змея тушится с водой в воде. И получается вонючка такая змеиная. Вот мажешь, короче, возле капкана тут ну, дерево там помажешь. Палочку воткнешь там, оставишь с ваткой или с мухом. И вот... Тогда Соболь идет. Вот сейчас он будет вытаскивать соечку эту с капкана. Ну и будем, короче, ее делить на несколько частей и подвешивать на капкан. Так, друзья, почему оригинального звука нет? Да потому что я балбес. Раньше не думал о том, что авторские права нарушаю. И наложил на это видео музыку. И вот, короче, сейчас я музыку из них удаляю. У меня получается моих слов не слышно. Вот, и приходится делать свою переозвучку. сейчас сижу с диктофоном, переозвучиваю. Вот как-то так, друзья. Тайга у нас, вот это вот, находится от дома примерно километров 20 мы ездили. У нас стояло 200 капканов, мы ставили с Диаваси. Вот, капканы нулевочка. Короче, конкретно как мы ставили капканы, мы ставили вот так вот сбежек. И сверху как бы прикрывали лапничком там. Ну, некоторые не прикрывали капканы. И несколько шалашей на земле. Вот. Как-то так, ребята. Ну, видео, конечно, не для слабонервных. Вот. Разрываем ее. Видите, вот нога висела рябчика, и она ее склевала, эта соечка. Сами видите, кость осталась. Вот, как-то так. Бывало даже такое, что попадались филины в капканы. Филины, всякие кедровки, сойки там угадывают, сороки попадаются. Вот. Приехали мы на моем буране. На короткобазном. Вот. На данный момент мне нужно сейчас поменять гусянки. Не охотился уже, наверное, сколько. Три года на нем не ездил. Вот. И бензонасос надо мне новый туда купить. Ну и короче топливную систему, ну короче, э, грушу, шланг, фильтр поставить в бак, новый. вот сейчас положим приманочку в нарты, в самодельные и <coughs> поедем дальше. Вот мы доехали до речки, речка находится позади и заметили опять же эту кедровку. И она нам нужна теперь еще на капкан. Ну, так как у нас 200 капканов. В эти 200 капканов ты не наловишь много приманки. И вот приходится попутно еще добывать этих кедровок. Рябчиков приходится добывать. Вот видите, вот она за нартами взлетела. Ну, получится так, что у него капкан... Ой, капкан, говорю, патрон. Такой не, не сильно-то мощный в диавасе. У него они такие вот заряженные на белку. Специально, чтобы... Пороха меньше там было, дроби поменьше Ну, чтобы не разбивать белку, шкурку Он привык так бить их в глаз И вот сейчас по Сойке стрельнет Вот видите, подранила ее, она упала Он захочет идти в снег, но не пойдет Я скажу, что я пойду за него И вот сейчас я побегу за этой Сойкой И в итоге у нас получится с этой Сойкой Сейчас небольшие приключения, друзья Вот смотрите, сейчас я побегу за ней она, оказывается, не до конца подранена. Ну, короче, у нее еще найдутся силы, чтобы э -э свое крыло привести в действие, встать на крыло и уйти от меня в болотину прям в низину под речку. Вот, смотрите. Я как бы надеюсь еще, что ее догоню. Но она набирается силой и полетела. В общем, ну догоним мы ее, в общем. Сейчас я отключу камеру. Как бы стыдно мне стало. Такой охотой заниматься. Вот уже добыли ее. Боже мой. Нарты. И продолжаем движение дальше. Вот.